пробка причем такая настоящая они даже никуда не торопятся посмотрите мам я жалею что вы здесь не, не со мной потому что такие просторы ну не может быть такой красоты понимаете ну, просто которая вышивает мозги без дрожжевое тесто это какое-то национальное блюдо национальное, Как да. называется Вкусно, мне понравилось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 Ощущение, что все время как-то пролетело, потому что ты едешь и постоянно наслаждаешься.